Всем привет, ребят, извините то, что я не выкладывал, то что сегодня я не запланировал никаких видео, но сейчас я снимаю это видео, просто не знал, что, а что если было нажать кнопку не босс, а алмаз, там было два варианта, когда мы с Артемом проходили вторую часть, это было во второй части, там был выбор, либо босс, либо алмаз, мы нажимали босса. А если нажать алмаз, вы бы знали, что там находится. Вот мы сейчас с вами и проверим. Либо нам дадут алмаз, либо что-то другое. Я не знаю, что там будет, но мы сейчас узнаем это. Без Артема, без всякого. Пускай он видоса посмотрит и узнает, что там было на самом деле. Ну вот, мы сейчас зайдем. Вот я зашел иди босс или алмаз? Это, если что, в радужном дропе. дропе. Вот в этом вот. Мы спускаемся вниз. И И нажимаем алмаз. В каком году создать? Я, кажется, понял. Тут викторина будет. Ну, это правильно. Я знаю, что в 2009 -м... Сколько блоков может перепрыгнуть игрок в Майнкрафт? Пять. Сколько материков на Земле? Это естественно, 7. Самая большая гора в Солнечной системе. Я вам помолчу, Олимп. В каком году умер Сталин? 1953. В каком году развалился СССР? Вы... Вот это. На какой версии? Так, на этой. Да блин, все заново. 2009, 5, 7, Олимп. Это, это, это. Вводи этот вариант. Да блин, 11 там были. Я так и не понял до конца, что это там за вопрос. 7, Олимп. Столько, столько, столько. Сколько мне... Откуда мне знать, сколько автроид? Давайте 16. Я промолчу. Откуда нам знать? Можно вопрос? Олинг. Uh -huh. Так, 11. Так, 15. Я сейчас... Если я сейчас норму 14, то, по сути, должно материков блин столько тихо так столько, сюда сюда ему 13 лет серьезно не понял он 13 лет такую карту сделал так вот сюда сюда Сюда. Сюда. Сюда. Теперь ты можешь у Алмаз. Ага. Так, вон тут у нас авторы. Да. Короче. Мы в эту комнату уже попадали, но я уже теперь... Короче, босс. Э, но не дают варианты дропера уже обратно. Типа босса мы уже прошли, поэтому правила какие-то. Но мы на этой сцене уже были с Артемом. И вроде кнопки босса не было, тут были дропперы. Ну ладно, босс. Ладно, мы сейчас с вами узнали, что будет, если Ничего у меня ничего не работает. Что такое? Не вылетело, да. я знаю. Я ничего не... Чё за фигня? <с> <с> <с> вот это прикол. Я не могу что-то никак нормально все открыть. Сейчас исправим, пофиксим. Вот, короче, у меня все получилось, я уже вернул Майнкрафт. Да, все, я починил все, отлично. Что за баги? Короче, я надеюсь, вы поняли, что будет, если сами знаете, что, если зайти. На... Короче, у меня что-то забаговало все, все, но это не важно. Главное, что мы узнали... Так, сейчас, секунду. Главное, что мы узнали, как... вообще блин. Мы узнали самое главное, что... Собственно, как... Э, фу -фу -фу. Что будет, если нажать «Алмаз»? Там будет викторина за «Алмаз». Действительно. И нас отправят на экран, в котором мы все равно должны сразиться с боссом. Это типа вторая концовка. Но все равно вот это прям карта прикольная реально без шуток но то что ему 13 лет я вообще откуда нам это знать вот так, самый главный вопрос возможно сегодня еще какой-нибудь видос выйдет наверное не по пряткам а как раз по новому этому как какого... сезону точнее новый этот какого будет Забык называется. Короче, выйдет новое видео. Уже будет которое завтра. Сегодня вот такое вот коротенькое, как третья часть этого дропера. Только сейчас она это четвертая часть. Но она будет называться финальным у вас. Но у меня это четвертая часть. Все. Я с вами гудбайкаюсь. Просто прощаюсь. Все. Можете закрывать ролик. Все, можете закрывать. Все, закрывайте. Все, всем. Так, сейчас. Всем. Бохедоч. Эль прямо. Эль примо!